Меня зовут Елена, я приехала с города Азова, увидела Ксению Клявину уже давно, но в этом году на выставке «Шарм» произвело еще больше впечатлений от ее работы. Насколько она контактная, насколько она легкая, хочется смотреть, уходить не хочется. Поэтому, проведя три дня на выставке рядом с ее работами и с ней лично, захотелось приехать еще на обучение, повысить свою квалификацию, потому что всегда мало. Более когда занимаюсь любимым делом, поэтому впечатление суперские, хочется еще еще зарабатывать, возвращаться сюда и повышать свою квалификацию. Так что будем возвращаться.